Ну вот это что? Сначала сюда бросили диван. Потом сюда появился пакет с мусором, не дошедший до мусорки. не дошедший. Сегодня я выхожу, еще один пакет. Мало того, что он не на месте, так он еще и не завязанный. Здравствуйте, свиньи! Это психология людей. Если что-то где-то валяется, то хочется еще добавить и добросить. А если везде чисто и прибрано, то уж бросать-то как-то рука не поднимается. Этот пакет добросовестно завязала и понесла на мусорку. А тут на мусорке-то пришельцы. Смотрите, штук 4 точно. Хозяйничают как хотят. Я боюсь, я начинаю подходить, и они гавкают. Гавкают, а пакет поставила здесь. Вот обедки кушают. Собаки, уходите! Это наша мусорка! Ну ладно, уж не буду вас беспокоить. Вот кто оказывается на мусорке, то хозяин. И Уходите с мусорки! Я боюсь к вам подойти. Теперь я понимаю, почему некоторые пакеты не доходят. Возможно, ребенок нес, и возможно, он не донес. Потому что тут стая собаки у них... Фу, отсюда! Фу! И у них весенний период. Я боюсь собак. У меня в детстве овчарка укусила. У меня такой случай был. Я в пятом классе училась и пешком пошла домой. Мимо батальона. Ну, У меня папа военный был. И мы мимо батальона, где солдат солдат один э, дрессировала овчарку. Она без поводка. Ничего такая. Метров наверное, от меня 200 было. 100, наверное. Не, не знаю. И вот я иду, иду. Такая смелая. Думаю... А чё мне бояться-то? А... И что, только началась, что ли? Ёшкин свет, я тут рассказывала, рассказывала про свою историю. Вот. Это ты с нашей мусорки бежишь, да? Не досталась тебе та девочка? Не повезло тебе, брат. В общем, короче, собак боюсь смертельным, страшным делом. С детства, с пятого класса. Потому что сначала такая смелая мелость, типа, иду. У меня как овчарка укусит за правое полупопие. И я с тех пор, вообще боюсь, у меня даже ноги все скукуживаются, когда я собак вижу. Поэтому к мусорке я не подошла. Ушла одна, потом брошу. Он один фраер убежал, кавалер не достался. А больше всех тявкал на меня паразит. Сходила сейчас до Дрюмина поднялась. Зашла походу дела. Нету его на месте. Когда его ждать ловить? К восьми. Но сегодня пятница. И теперь его до понедельника только к 8. Если тот ответственный человек, которому он вчера звонил, ответственный человек, то значит сегодня кто-нибудь придет, чтобы сделать диагностику по нашему булеру. Конечно, в этом очень мало есть надежды. Надежды мало на то, что сегодня кто-то придет к нам и диагностику болерно сделает. Вот. Так, где у нас тут? Вот она, гражданская, да, выше, выше, выше городского хозяйства. Вот, так что мало надежды на то, что сегодня кто-то придет. С понедельника, наверное, придется шевелиться. Вот, ситуация однако. Вот, принесла этот пакет, собаки убежали. И, в общем-то, их было 5 тут штук, 5 собак было, даже 6. Они не очень-то напакостили, я скажу честно. Маленько разрыли, тут не дошедшие два пакета желтых, черненьких были, я их убрала. Я думала, они будут скидывать смут, сверху, ничего они не скидывают сверху. Вот один только будет скинутый, вот этот вот пакетик, сверху, да, весь разорванный. Вот, а остальные были просто раньше, бросают Рядом с мусоркой. Так что, ребята, будьте добры и любезны. Пожалуйста, не бросайте.